Наталья, Морг Москва. Приехали в салон Альтера. Спасибо большое менеджерам Максиму, Андрею, кредитным а, менеджерам Оксане и Карине. Все очень прекрасно, замечательно. Помогли вы подобрать хороший автомобиль с гарантией, дали подарки. В общем, все отлично. Если думаете, что это развод, не верьте, все хорошо. Спасибо. Я Марат приехал в Казани. Предварительно звонил сюда, по заявке автомобиля Приехал к обеду Машину выбирал, конечно, долго, это по моей вине И поэтому так получилось, что Машину ждал долго Модель Менеджер Константин предлагал много машин И вот на одном варианте я остановился, не понравилось Как только машина не понравилась, сделка произошла сразу быстро Ну, быстрее, чем ждал, чем ожидал даже Машина хорошая, понравилась комплектация, богатая. Подарок зимняя резина тоже в подарок дали. Билеты возвратили, проезд. Все отлично. Большое спасибо автосалону и всем, кто помогал. И Кости.